Дорогие друзья Нашу планету окружили Помимо всей необычной экономики Мы в западне Мы видим то, что наши глаза показывают Мы слышим то, что уши нам дают возможность Но суть в этом, что вы должны прекрасно понимать о том, что я хочу вам рассказать Необычное видео, которое было сделано в Минске в 2019 году. Вы видите, как необычная вспышка в облаках происходит. Вы видите НЛО. Но за несколько лет люди не видели ни НЛО, ни странные явления. Они только видели вспышку, которая происходила из этих облаков. Но что на самом деле мы видим? НЛО скрывается оптическим обманом. Люди не могут обыкновенными глазами заметить эту структуру. Есть такая техника, которая следит за нашей планетой. Около миллиона, может миллиардов объектов НЛО-дронов облетают постоянно города, и не только. Мы понимаем, что Земля в окружении, или в защитной окружении. Но это еще не все. Помимо того, что вы видите... И слышите, это не сто процентов правда. Много скрывают от нас власти. Как, например, случилось необычное явление. Все думали, что это вулкан. Но оттуда вышло что-то страшное. Как вы думаете, как может объект НЛО находиться в вулкане? Никто не мог поверить, пока это не увидели тысяча людей. Удивительно, но эти кадры очень страшные и странные. Никто не мог поверить, что объекты НЛО скрываются под этим вулканом. Да и кто мог поверить, что НЛО может находиться в вулкане. Скорее всего, НЛО заряжался энергией Земли. У многих таких объектов НЛО есть. Они заряжаются кто молнией, кто солнцем, а кто и вулканом. В Мексике было замечено, как движение множества таких необычных НЛО залетали в кратер вулкана, но не вылетали. Что на самом деле может происходить после этого необычного момента? Множество странных объектов могут менять не только жизнь Земли, но и людей. Они ужаснулись, когда увидели эту картину, как объект НЛО вылазила из земли. Это может фейк, может неправда. Вы никогда не узнаете правду, потому что все видео засекречены специально общины, И никогда не узнаете правду. Но вы узнаете правду, что случилось в Российской Федерации. Не так давно было сделано очень страшное и необычное заявление учеными, что было замечено необычно систематическая магнитная буря в этом месте. Это Кавказ. Удивительно то, что было замечено необычный магнитный импульсивный момент. Это необычное явление открылось не так давно. Но суть в том, что его называют по другой схеме, Портал измерения. НЛО, которое вы наблюдаете, вылетел из этого портала. Вокруг него титанические молнии, которые издавались после другого измерения. Такого необычного видео вы еще наверное не видели. Масштаб того, что будет происходить дальше, никто объяснить не может. Удивились множество людей, но этот объект НЛО не просто появился в этих местах. Сейчас происходит очень странное такое подготовительное явление. Люди иногда в этих местах чувствуют, как по земле что-то проходит, а это землетрясение. Множество людей не верили своими глазами, что НЛО может управлять природой, но и нашей планетой. Конечно, это очень странно звучит, но много таких действий видны невооруженным глазом. Но это еще не все. Помимо того, что вы смотрели про вулкан, была замечена еще одна очень странная угроза. Не так давно, в 2020 году, вулкан, который проснулся, и там появился необычный объект НЛО, стал угрожать местному населению. Когда появился этот объект НЛО, когда вулкан начал просыпаться, случилось еще одно явление. Землетрясение. 8 баллов. Множество людей не ожидали, что НЛО может вызвать такую необычную угрозу. Да и кто мог это знать? Вулкан не просто проснулся, а все вокруг, которое происходило из человеческих сооружений, было уничтожено им. Ровно 2 часа это необычное явление прошло, но множество было уничтожено домов. Квартир и так далее. Скорее всего, НЛО чистит от людей планета Земля. Исходя из всей ситуации, мы живем, как будто мы приезжили гости, а может, вообще беженцы. И поэтому множество очевидцев видят НЛО как не друзей, а как врагов. Удивительно, что будет происходить дальше, если это не изменить. Вот почему множество властей пытаются сбить объекты НЛО ради какой-то необычной цели. Они хотят найти, откуда их энергия привлекает эту планету. Все очень просто. Это ядро, которое дает жизнь планеты Земля. Это удивительный и необычный видеосюжет, который поразит всех моментам истины. Ставьте лайк, дорогие зрители. Подписывайтесь. Оставляйте комментарии или свои вопросы, я обязательно на них отвечу. Ну а с вами был Тайна НЛО и Миг, который меняется с вами.